Геннадий Гура, консультант по ментальной генетике, и я, Наталья Гура. Сегодня мы с вами. Угу. И сегодня, как всегда, у нас интереснейшая тема. Мы учитываем ваши пожелания и учли и сегодня. Сразу хочу задать вопрос. Знаете ли вы свой генетический код? Ну, Знаете и... ли вы сценарий, по которому вы будете проживать? Я хочу, вы я хочу задать тоже вопрос: задавайте свои вопросы. Задавайте свои вопросы. Да. Вот Кто знает свой генетический код, кто знает, что с ним будет завтра, кто знает, что с ним будет через 5 лет, может, может быть, года. через 10 лет. Пока. Геннадий, ты нас прямо на весь экран делаешь, да? Вот. Mm -hmm. Я лично не знала и не думала, что это можно узнать, но гадала на ромашках, как минимум, любит не любит. да? Mm -hmm. Потом мы там выставили ромашку на нашу центральную картинку. То есть, когда я впервые услышала от чемпиона Курта Тойча, что вы, зная свой генетический код, вы можете знать свое будущее, и вы можете знать, что меня очень тогда увлекло, что вы можете знать будущее своих детей. Это меня, конечно, очень вдохновило. И я сказала, я хочу знать. И я знаю, что многие из вас хотят знать свое будущее. А практически сценарий известен. Он записан на ДНК, он строился, формировался 3-4 поколения. Кто-то из предков вашей дедушки, бабушки, мамы, папы жили по этому сценарию, и вы получили этот сценарий в наследство. Он может вам нравиться, он может вам не нравиться, он может быть с хорошим финалом, может быть с плохим концом. мы это любим фильмы с хорошим mm -hmm. концом. Не всегда так получается, поэтому я предлагаю сегодня вам чтобы вы для себя а, значит, очертили свое будущее, используя вашу генограмму, которая тоже это является одной из открытий супругов Точи. На генограмме вы можете увидеть, что вас ждет в будущем. И это настолько вот интересно, то есть, например, женщина уже предсказуемо, даже еще может вы ни с кем не встречаетесь, уже предсказуемо будет известно, как вам будет относиться к мужчинам. И наоборот. То есть уже известно, как к мужчине будет относиться женщина. Это уже записано на вашей ДНК. И, к счастью, если там записано что-то не очень хорошее, да, а вы можете уже это посмотреть, то вы можете это изменить. Да. И это самый большой подарок, наверное, нам, есть... что мы можем изменить то, что нам не нравится Николай, в нашем сценарии. Я еще вот немножко добавлю. То есть да. некоторые такие аспекты. Выйдете ли вы замуж или нет? Сколько будет детей, какого пола будут дети, будете ли вы болеть чем, и в каком возрасте, сколько лет проживете, будете в браке или разведетесь, в каком возрасте, будет ли бизнес или нет, сколько вы будете зарабатывать, будет ваш бизнес масштабный или останется на том уровне, на котором он есть сегодня и дальше не продвинется. Все эти вопросы, ну конечно многие другие, они генетически предопределены. И они опираются именно на научность метода, на научность тех принципов, о которых мы говорим. В основе научности лежит открытие ДНК как носителя наследственной информации в 1961 году. Вот самый крик. Они открыли ДНК как носитель наследственной информации и... Открыт уже сегодня к подтверждению моих слов ген счастья, ген здоровья и там ряд других генов, которые уже не являются каким-то секретным каким-то материалом. Но величие той, я хочу завершить, в том, что они сказали, что две трети информации на ДНК это мысли, чувства и отношения к опыту. Мы это говорим каждый раз, но насколько мы это понимаем. Насколько мы понимаем, во-первых, я скажу, что мы ориентируемся сегодня на книгу 9 темиология", и тут есть буквально подпункт наследственность. Ну, вы можете это почитать подробно. Как красиво звучит. Генщинская. 5-httlpr. В 2019 Давай вот я буду... Открыт. Открыт, да. Я приведу очень простой пример. Смотрите, даже предсказуемо, какие у вас будут отношения, когда вы встречаетесь с будущим супругом, Дальше будет предсказуемо, какие будут отношения, когда вы с ним, ну, когда вы выйти замуж, ну, или мужчина женится. И еще больше предсказуемо, какие будут отношения, когда появятся дети. Это тоже все записано. Это так подробно это записано. Вот мой пример. Я Да, да конечно, понять. я всегда habrcía. открыто говорю. Знаешь, когда я открыто говорю... Нет, при людях это... скрывать нечего. Нет, абсолютно нечего. Я читаю вопросы. Вопросов уже много. Да. Сейчас я вот завершу и будем по вопросам с тобой проходить. Знаете, когда мы встречались с Геннадием, это была идиллия. Это просто была идиллия. Когда я уже вышла замуж, он сказал, чем мне стараться, мы уже вообще поженились, все, в общем все хорошо, все уже будет как будет. Стало немножко хуже, а когда родились дети, стало вообще плохо, потому что по моему сценарию вот так было записано, у кого-то из вас другой сценарий. Возможно, он очень хороший. Мне очень нравится сейчас, я наблюдаю сценарий, который записан на ДНК, когда люди живут 100 лет, 105, при этом особо ничего там не делают, да? Не голодают, не обливаются, не, не сыроедчатся, не занимаются йогой, не, не медитируют, йогой не занимаются. И 105 лет живут. Я думаю, ну как так можно, как вот? Вот такая генетика. Бабушка жила 105 лет, или дедушка, мама... Вот и современник живет. Это хорошая составляющая генетического кода. Я хочу, чтобы вы видели и свои хорошие составляющие. Потому что есть не совсем хорошие. Например, 3-4 поколения умирают от онкологии. Или от сахарного диабета. Или высокое давление. Это не заболевание передается физическое. Это а передается штамп мыслительный, который приводит к заболеванию. Потому что любое заболевание это некое внешнее проявление внутреннего ментального расстройства. Поэтому очень важно и нужно понять причину, почему это происходит. Ну, что, да. Геннадий, читай там, что у нас Александр, Александр Теректиста очень хочет знать, что будет. Александр, вы пошли на обучение, и я уже думаю, что вы точно не повторите опыт того деда, который сидел в тюрьме. Да. Знаете, но если есть опыт тюрьмы, например, у меня и у бабушек это было, и у дедушек. было тенденция, чтобы я точно туда попала, и практически все так было. И что... даже можно дуть на, на, на холодное, но Конечно, все равно что-то как-то факт сценарий, Пока не ясна причина, mm -hmm. вот обязательно этот сценарий доиграется до конца, поэтому очень важно знать ваш личный сценарий. К счастью, я встретилась с делом Методом Тойча, с Борисом Сориным, с Татьяной Сориной, и я избежала этой участи. Вот, Это точно так, кстати, как и Геннадий. Поэтому мы имеем с вами привилегию не повторять то, что нам не нравится. Для этого надо знать причины этого ну, опыта наших предков и сказать, я mm -hmm. так не буду. Евгения думать и действовать. Спасибо, Евгения, за ваши вопросы. Вы очень активно, я вам очень благодарна. Да, мы в прошлый раз, кстати... Э -э -э -э а я все ответила Ак須... потом, да. Ну, молодец. Да. А а нет. gedacht? кто, кто молодец? Я молодец. да. А когда я знаю свой генокод и модифицирую, хочу получить определенный результат и стремлюсь, это означает, что я знаю, что будет в будущем? Конечно. То есть тот результат, который у нас сегодня есть, это результат того нашего мышления, которое мы унаследовали с вами. Ну, мышление и поведение. Если так думать и так делать, будет то, что у предков. Если вы поменяли мышление, в соответствии с мышлением вы действуете по-новому, предсказуемо будет новый результат, в соответствии с вашим новым взглядом. А я понимаю, что у евгении он основанный на истине, где разоблачена ложь, разоблачены концепции, в которую верили предки. Это может быть это тяжести, концепция, может быть, да, или не любви к жизни, нелюбви к себе, обвинение себе, то есть ну, разные, я не буду сейчас углубляться. Вот. И если это поменялось у Евгения, обязательно будет результат не такой, какой был записан изначально. Но знаете, к нам приходят люди за 2-3 года. До печального события. Бывает и меньше. Ну, бывает меньше, но в основном 2-3 года нам дает жизнь для того, чтобы мы исправили, поняли и обошли это место. Обошли. Правило, чтобы мы не покинули тела. На чтобы... 99% получается. Ну, кто хочет, кто прикладывает но 1 усилия. Э, кто прикладывает усилия, получается. А кто так, как повезет, как будет, то понятно, может не получиться. Mm -hmm. Что там, Геннадий, mm -hmm. дальше давай ответим. 11 лет брака, и детей пока нет, в роду было и 12 8 детей, отношения в браке стали гармоничными, про детей много передумано, теперь я просто желаю детей всем сердцем и хочу их передать им знания о красоте. Кто жизни. это пишет нам? Евгения Волка. А, Евгения. Евгения. Смотрите, вот сзади нас висит э, наша красивенная такая, э, как это, экспозиция, можно сказать. Вот это все дети, которые рождены, которые практически кто-то уже потерял надежду, потому что 15 лет ждал и получил вердикт, что никогда не будет детей. А все равно будет. А сейчас уже двое детей. Да, этого человека, кто-то ждал 5 лет, кто-то 3, кто-то 10 лет. У них это получилось, значит, ментальность ваших бабушек которые, или прабабушек, которые имели по 10-12, сколько там пишите, 14 детей, они доминируют, 12 и 8, они доминируют в вашем разуме, то есть они хозяйничают в вашем разуме. Почитайте, пожалуйста, книжку «Духовный интеллект», где есть там глава э, «Ментальное, «Духовное бессмертие». Вот. И вы просто поймете мы, по в прошлом эфире говорили, что все наши мысли, мы думаем, что они наши, а там стоят наши предки в очередь и говорят, «Не-не-не, детей не надо, мужа не надо, не надо, денег не надо, раскулачат и в Сибири убьют». Вот они доминируют в нашем разуме. Yeah. Поэтому, Евгения, это возможно. Не отступайте, у нас есть 10 вебинаров по зачатию, как зачать ребенка и что препятствует зачатию ребенка. И вот в, том... Нет, в этом году у нас родилось двое детей, тоже у семейных пар, которые не видели, где-то кто то не видел возможности, у кого-то были проблемы с вынашиванием и так дальше. Поэтому это возможно. Я уже пишет, что она верит, что это возможно. Да, это. Но, но вер, верить вопрос, надо. надо Я... Подожди, Иннадий. верить надо, верить надо. Но mm -hmm. важно знать причину. Вот mm -hmm. если вы можете 150 раз верить, но если вы не доказали своим предкам, не, не как бы не дали интерпретацию того, что было у них, вера здесь, ну есть, разве что такая вера, знаете, слепая стопроцентное и то, если, ну, я, конечно, буду надеяться, mm -hmm. но лучше знать, лучше знать, что сказать, и на их языке сказать им. Mm -hmm. Вот, поэтому... Вот я тебе дальше вопросы не дам читать, их уже yeah. два есть следующие, потому <свят> а, <свят> а, а, что <свят> а потом мы пойдем дальше. Yeah. Итак, ну у нас же есть знаем, план. Надо знать причину, у нас надо есть план на причину. выступление, поэтому, да. друзья, мы немножечко позже по вопросам. Итак, мы говорим о чем? Наследуется и хорошее, и плохое. Ну, оно все Но... хорошее, просто есть то, что нежелательное, ну, да, ну, да? Да. Но ну, ну, я имею в виду вот, ну, уход из тела. Не ну, очень хорошее. Не очень хорошее. То есть наследуется уход из тела. Но я говорю положительное, мы его даже не трогаем. Мы говорим о том, как подстерить соломки, и наша задача этого прямого эфира. Да. То есть наследуется ранний уход из тела, наследуются болезни, наследуются потери. Потеря близких, потеря денег, потеря бизнеса, потеря каких-то отношений в семье и так далее. Вот. Но начну от зланого, с первого, потеря жизни. Мы рекомендуем всегда на первом тренинге по директивизации составить генограммы и выделить ролевые модели, то близко к вашему возрасту ушел из тела наталья говорит за один-два года это приходит приведу пример я дружил с одним ну, хорошим таким мы, мы были друзья он был директором луганской птицефабрики я и мы помогали друг другу и финансами и советами и ну, хорошо хорошие такие близкие отношения как-то в разговоре я не хочу говорить его имени он сказал ты знаешь моих два деда были председателями колхоза и они погибли ну вот примерно в таком зрелом возрасте лет 60 вот так 60-50 вот по-разному там два человека вот да. я бы я сказал ты знаешь, в твоей жизни будет ситуация ты предрасположен в ситуации, что в твоей жизни возникнет подобный опыт если ты это знаешь и ты пред ну, предостерег, что ты можешь попасть в подобную ситуацию, но ты знаешь, что с тобой это возможно, ты будешь более осторожен. И э, начались военные действия на Донбассе, и ему надо было срочно ехать в Луганск на птицефабрику по каким-то вопросам. И как раз там уже начались такие серьезные обстрелы. И он вспомнил вот этот наш разговор и не поехал В результате, как раз в этот день бомбили фабрику Потому что там перед этим, ну как, приехали, разместили ракетные установки на территории фабрики Постреляли, уехали А ответный залп пошел на территорию фабрики, погибли конкретные люди и он генетически был предрасположен быть в этом месте. Благодаря пониманию, осознанию того, что э, у него возможен такой опыт в этом возрасте, он жив сегодня. И он э, позвонил мне после этого случая, хотя мы где-то несколько лет не общались, и сказал, Геннадий, ты помнишь на наш этот разговор? У меня была такая вот ситуация. Угу. Это очень яркий пример, как э, все обстоятельства вокруг складываются, чтобы этот опыт был повторен, примерно в том же возрасте, в котором находился этот человек. Опыт болезни, например, женщина приходит, и у нее бабушка, онкология. Ну я уже об этом спала. А, давай вопросы вопрос. почитаем. Ну, вопрос. Вот вопрос. Если у предков были ранее уходы из жизни и суицид, как это проявлялось? Возраст был 30-40 лет или может проявиться в моей жизни, пишет Светлана. Угу. Конечно, это может проявиться. Как может проявиться? Если был суицид, практически это отказ от жизни, поэтому может проявиться в виде депрессии, причем не просто депрессии, как апатии да, какой-то, где что-то не хочется делать, а депрессия, где может быть ну, клиническое проявление, где надо какая-то помощь ну, у обычного человека, помощь врача. Да, а к нам люди приходят именно с такой формой депрессии, где ну, вот, вообще отказ от жизни. То есть может быть потеря интереса вообще к чему-либо, даже к еде, там, и к, даже не, не выходить на улицу. От... То есть это отказ от еды. Это может проявиться в различных формах отказа от еды. Ой, я говорю, от еды, от жизни. Да? Ты ответила? Я могу прочитать следующее. Ну, читай, мне тоже... Я в если читаю. ребенка... Падалка, пишет Владимир. Угу. Если ребенка назвали в честь бабушки и дедушки, то как уменьшить влияние бабушки и дедушки как ролевой модели без смены имени ребенка? В каких случаях нужна смена имени ребенка? Смена нужна в том случае, если были какие-то драматические события. Ранний уход, какие-то насильственные действия. То есть, это, если это было критическим. Вот. Если это не было критическим, все-таки увидите, что было положительно у дедушки и у бабушки. И понять причину, почему, если были какие-то моменты негативные, то есть, почему они были. Если вы знаете эту причину, вот, ребенок ваш не повторит. Ну и, конечно, надо отделять, что мой ребенок, это не моя бабушка или на мой дедушка, кто там у вас имеет одинаковые э, имена, то есть это надо для себя, родитель говорит, это не тот-то, да, не дед, ну, или не и хорошо баба, чтобы, а что чтобы ребенок, если я не знаю возраст, вот когда он подойдет, вот у нас совсем недавно было великолепный горячий стул, который проводила Наталья, была девочка, которую звали Александра, у нее папа, ее дедушка, которой мама в конфликте с ним была, Александр, и ее дядя, брат Александр, да. который ничего не хотел делать и вообще был в таком состоянии. Mm -hmm. То есть имя Александра, а у нее Александра ассоциировалось с именем, э, ну, по сути, враждебно какого-то отношения. И это отношение, оно было записано на ДНК у этой девочки, которая, по сути, находилась паттерне отвержения близких и себя как таковой. Да, ну и и есть... именно на консультацию Наталья великолепно сумела достучаться и рассказать ей вообще-то вот как вопросы ответственности, вопросы, другие моменты, которые она должна взять в своей жизни. И это тот случай, когда не обязательно именно менять ну, имя. Хотя и... я рекомендовал как первоначально, если хотите, но да. они не захотели. Да, и можно ж по-другому назвать. Например, если Марию звали, назвать там Маша. То есть немножко поменять, То есть, чтобы не было прямой идентификации. Ну, Но. если есть возможность такая лучше поменять и посмотрите, аладдин счастливый. Да, Да. вот пример очень хороший. Ну, не все такие смелые, да. знаешь. Да. Ну, и ребенок, конечно, в итоге решить, когда он вырастет, решит сам. Mm -hmm. Так, что за больше нет нет друзья но ну напишите нам кто вот, из тех кто вы присутствуете кто знает что будет у него в будущем что какие другими словами с какими mm -hmm. вы вопросами mm -hmm. столкнетесь знаете любой вопрос вот любой вопрос э, с мужем или женой развод например И да? напишите, даже кто не боится своего будущего. Кто не боится будущего? Например, имущественные вопросы, кто-то их решает три поколения и так и не удается их решить, передают эстафетную палочку, потом опять отбирают дом, опять делят землю, одна и та же самая песня поется, сколько там, два-три поколения, у кого-то три-четыре поколения долги, вот, кто-то враждует с братом и с сестрой три-четыре поколения и все одну и ту самую песню поют. Почему? Потому что написан один сценарий. И пока вы не узнаете, какая, ну, как, по сути, какая задача в этом сценарии, какую вам надо задачу решить. Как мы в школе решаем задачу по математике, вот какую вам надо решить задачу рода, она будет повторяться. Поэтому будут конфликты, какие-то неприятности, какие-то увольнения, какие-то потери. Смотрите, вопрос уже с дома может повторяться по-разному. Там где-то в войну разбомбили дом, потом где-то дом у вас забрали за какие-то кредиты, а в сегодняшнем варианте дом там где-то опять сколько у нас есть людей, которые приехали из Донецка, где они тоже восприняли это как потерю, потому что покупали за большую стоимость уже квартиру, а продали за бесценок. Все тоже константа, все та же потеря. Вот, поэтому очень важно для вас проанализировать, что же у вас написано в генетическом коде. И то, что вы переживаете сегодня, это то, что переживали до вас ваши родители, дедушки и бабушки. Я часто рисую генограмму, мне рассказывают. Моя бабушка сирота, когда ей было 9 лет, умерли родители. Я говорю, а что там у мамы было? А вот у мамы в 9 лет папа где-то уехал там на север и там прожил всю оставшуюся жизнь. А что у вас? А у меня, там, когда мне было 9 лет, то мой папа например, развелся с мамой. То есть один и тот же сценарий, просто куда отъезжает тот папа, это переменная. А константа, что ребенок считает себя сиротой уже три поколения. Поэтому предсказуемо, да, этот сценарий предсказуем, до рождения этой женщины уже было бы известно, точнее уже известно что в 9 лет что-то произойдет, когда она будет ребенком, и что произойдет то, что произошло у мамы и у бабушки. Будет потеря папы. Неважно, это развод или что-либо еще. Сейчас очень интересно проявляется отсутствие папы. Уезжает папа на заработки. Приезжает раз в год. Он-то по факту есть. Слава богу, жив, здоров не умер. И не на море. И не на море. Но он отсутствует на заработках. Или мама, что тоже очень популярно даже возьмите э, певцов, вот, э, там, артистов, да, и я не буду говорить кто, э, сейчас они популярны, и один говорит, мама как мне было там сколько-то лет, 10 лет или сколько, уехала за границу и до сих пор там живет, этому человеку уже там 30 или 35 лет, это не один человек, то есть это константа, что есть некая потеря, что будет разлука с мамой, вот, вы проследите, пожалуйста, это же, знаете, это настолько хорошо, почему Почему знать хорошо? Потому что то, что ну, совсем драматически, это можно предотвратить, mm -hmm. и для этого есть идеал мета Тойча, читайте эти книги, кстати, у нас, мы же не сказали, у нас же супер-супер продажа, скидка 85% на все наши записи, многие мечтали это получить, Стоп на 300 гривен? 300 гривен? 300 гривен. за любую лекцию. Ну, представьте, запись. 1900 гривен стоила ну, лекция да? плюс горячий стол. То есть это 3 часа семинара. Половину. Ну, мы только лекцию даем. Вот, поэтому ага. есть духовные классы. Ну хорошо, есть, но... есть самое да. такое классы для родителей, обучения родителей. Это самое-самое. Знаете почему важно? Потому что вот ребенок, я вот даже зачитаю, как красиво пишет, пишет точь. Ребенок приобретает диапазон, диапазон частоты излучения мозговых волн своих родителей и первоначально функционирует в нем, поэтому любой вопрос, который сегодня у вас есть с детьми, неважно, это болезнь, неважно тоже какая, Попытно хоть сариас, хоть аллергия, хоть что-либо угодно, это э, такое, я бы сказала, знаменательное, еще малооцененное открытие точек для комплекс где ребенок он должен отражать вашу ментальность, ментальность мамы. Любое заболевание, аутизм, психическое заболевание, расстройство любое, аллергия и все вопрос. остальное. Как да. получается, что дети унаследуют разные законы генетические? Да, сейчас я отвечу. Поэтому э, настолько важно понимать, что ребенок, он находится, тем более до 12 лет, он находится в вашем поле, в вашем сознании. Вопрос очень интересный, и у меня есть семьи, где есть трое детей, все трое детей наследуют разные законы, разные базовое внутренние желания. Это BID, это аббревиатура первых, начальные буквы, которые показывают, объясняют, что такое базовое внутреннее желание. Каждый ребенок он, ему дается та задача, которая самая, имеет такой самый большой заряд, нерешенная. Поэтому первому дается старшему. старшему. Старшему дается то, что уже, Батера. знаете, выпирает так, что как вот этот нарыв взрывается. Да? И второму может даться что-то по линии мамы или по линии детки какой-то, которая не имела детей. Третьему вообще может достаться BID. Вот у меня есть семья, которая первой дочке достался паттерн бабушки быть одной, второй дочке достался тоже паттерн еще там какой-то бабушки тоже быть одной. По-моему, двое они были. А третьей досталось базовое внутреннее желание быть счастливой в браке. Она счастливая, живет как вареник у масли. Кстати, ей досталось биоди быть более обеспеченной. Легкой. Вот, да. То есть вот вам пример, где трое детей, они совершенно выполняют каждый ту задачу, которая вот в тот момент, когда они рождались, было накоплено необходимый заряд. Для решения этого вопроса, для передачи этой эстафетной палочки. То есть старший наследует паттерн, вальше Ну, диагноз. не всегда, это ну, в основном. Да, в основном бывает, что и старший, старший V1 наследует. Угу. Так, какой ты говоришь там? А что? я уже тебе сказал. А, этот ты вопрос угу. сказал? Да. Угу. Ну, я хотел бы вот еще при... показать. Смотрите, друзья, ну хорошо, это генетическая составляющая. Как мы сегодня да. проецируем, продуцируем свое будущее. Как мы неосознанно а, формируем свое будущее своими мыслями, эмоциями, чувствами в настоящую секунду, в настоящий момент. И, например, если вы унаследовали страх, то он будет проявляться и усиливать, вот это, как бы, будет тем инструментом, который приводит к крайнему уходу, к болезни, к потерям. Именно страх – это та движущая сила, которая ответственна за любой неблагоприятный опыт. Вот. Когда, ну, если мы, например, причина всех эпидемий – это страх. Не, не сами вот эти, эти палочки чумы, да, а именно это страх. Причина войн – это страх. Причина, ну… Ты уже в частный момент пошел… Да. Вот, вот Светлана пишет, что она надеется решить с братом вопрос. Я тоже надеюсь, что когда вы будете знать точную, да, такое точное основание, основанное на истине, и вся ложь будет разоблачена, тогда вот можно решить этот вопрос многопоколенный с братом. Знаете, вот начинается решение вопроса всегда, когда разоблачается ложь. Когда ко мне приходят и говорят, мама с папой там жили душа в душу, как и дедушка, жили душа в душу, но папа умер в 50, а дедушка там или бабушка в 40. Я говорю, что это, как это? Счастливый человек, он не будет в 40 помирать. То есть был какой-то концептуальный А смерть. бабушка не будет жить до 100 лет потом. Да, после да, правильно, Геннадий говорит, да, в 40 потеряла мужа и прожила 105 лет. Но жили душа в душу. Понимаете, то есть у этого человека, который находился в браке с женой и якобы жил счастливо, и ушел в 50 лет, умер в 50 лет, он был в концептуальном смертельном тупике. Для него было умереть, это было спасением, но так как многие научились скрывать, врать, я помню как, почему у нас вот конфликты, почему я на Геннадия обижалась, потому что мне папа научил молчать, это хорошо, быть хорошей. И я молчала и молчала, молчала и молчала, пока молчала все было хуже. Вот. И я благодарю Борису Сонину, который научил меня выражать то, что я думаю, то, что я чувствую. Иначе, когда ты молчишь, ты ненавидишь другого, ты хочешь, чтобы он исчез. Поэтому то, как рассказывается, что мама с папой жила душу, душа в душу, никогда не ругались, никогда это, ну что-то мама умерла в 50 лет. С какой бы радости, если счастлив человек, он должен жить до 100 ну, лет. Би-иди это всегда позитивная движущая любовь Иман Дагива. по-моему, первый раз она. Э, нет, знаете, любовь, би может иметь конструктивное направление и может быть не конструктивное. Ну, как вы считаете, вот быть одиноким, это же би-иди бабушки, которая может жила в семье и там все было много детей. А у нее желание быть одной, потому что муж ее бил, и у нее возникло желание быть одной, и это внучка Смотрите, вот э, есть. Если... Или отомстить, наказать и да, так далее. Да, есть желание наказать многопоколенно. Если, например, там три поколения назад отобрали имущество, и были какое-то убийство или издевательство, передается по наследству желание наказать того, кто обидел. Это неконструктивное базовое внутреннее желание. А смотрите, если родитель, если рождается там, например, третий мальчик или третья девочка, где уже ну, однозначно есть на старте у родителей желание, что это был, например, противоположного пола ребенок, и мама, у нас есть такие случаи, когда в первый момент даже не хотела брать на руки этого ребенка, то есть что это? Это же желание, чтобы его не было. Этот ребенок несет нежелательную движущую силу, B айди – умереть, угоди в маме. И у нас есть случаи, даже конкретные случаи. Когда ребенок, он покидал тело там в 20 лет, потому что он был направлен на вот эту орбиту, что ты не нужен маме. Это вообще подсознательный процесс, он вообще не осознается. То есть, например, БИД умереть, которая может закреплена быть плацентарный сформирована может быть позже, а это вообще неконструктивная, она является причиной болезни, причиной да, рака, если там где-то бабушка пахала, как сказать грубое слово лошадь, да, но ну, сильно работала, и видела, что тот, кто болеет, младшая сестричка или братик, что ему, ему ничего не надо делать. Вырабатывается желание быть на его месте, болеть. Конечно, оно у нее не сбывается. Рождается дочка тоже в паттерне работать, но рождается внучка, вот, и она исполняет это желание. То есть болеть для нее равно быть счастливой, для нее значит не, не испытывать эту тяжесть. Вот большое спасибо, Любовь, за этот вопрос. Ну что, мы будем завершать, друзья. Пишите еще под эфиром вопросы, мы все ответим. Ставьте нам лайки, делайте перепосты. Мы ждем ваших комментариев, ждем ваших вопросов. Ну и я хочу напомнить. Итак, 195 семинаров по цене 300 гривен со скидкой до 85%. Где их можно взять? Их можно позвонить на офис 099-222-8772 и заказать у нас здесь ну, на сайте можно, да, связаться да? с нашим офисом и, а можно да. просто перейти по ссылке на нашей страничке в Фейсбуке. есть объявление переходите по ссылке выбираете нажимаете купить и вы его покупаете друзья благодарим вам за вопросы да доставляет огромное удовольствие общаться с вами рассказывать вам какие-то отрывочки с книги точе покупайте книги вот это 9 темиология классная книга которую перевел борис сорин ну, э, наслаждайтесь жизнью, давайте будем наслаждаться жизнью. Ну, и присоединяйтесь к нам на прямые эфиры, делитесь с друзьями, вот, э, и на это будет значит, До новых встреч! Да, да. До свидания, дорогие До друзья!